То в песне я пою даром, да услышь ты меня и кинь монету, Чтоб не затаром. Прошла и толпа под голов На Дагермане напорник Дождь и лучи, да я худой На асфальте стою, где сидел, где сидел Так услышьте меня И киди монету Чтоб не затаром, чтоб не